Здорово, меня зовут Владислав, в этом видео я покажу вам три способа избавиться от мусора на картах в CS Сегодня мы уберем различные игрошки, бутылки, ведра, кровь, следы от выстрелов и так далее. Очень надеюсь, что в этом видео ты найдешь то, что искал, потому что лично я на ютубе не нашел ничего подобного в таком доступном формате. Я думаю, за это можно поставить лайк и подписаться на канал, ну а мы приступаем. Первым делом мы избавимся от крови, которая будет вылетать с оперативников после попадания по ним. Когда вы попадаете по своему противнику или союзнику, из него, грубо говоря, вылетает кровь, ну не грубо говоря, это происходит по факту нее как раз таки мы сейчас и избавимся. Для того, чтобы это сделать, нам нужно нажать правой кнопкой мыши по CSGO, открыть свойства и вписать параметры запуска параметр минус LV. Честно, не знаю, как он расшифровывается, однако я его оставлю в описании, и вы сможете оттуда его скопировать. Хотя здесь все очевидно, всего лишь три буквально знака и все. Также я оставлю свои остальные параметры запуска, мало ли кому-то они будут интересны. Следующим способом мы избавимся от всяких ведер, горшков и тому подобному. На кастомной карте они у вас будут, но у них будет отключена физика, а на серверах у вас они будут полностью отсутствовать. Для того, чтобы это сделать, нам нужно опять же открыть свойства игры, однако на этот раз открыть локальные файлы и нажать кнопку обзор. Здесь нам нужно перейти в папку CSGO и открыть папку Scripts. Здесь у вас будет значительно больше всяких файликов по типу текстовых документов, но нам нужно найти только один. Это PropData. Его нужно либо удалить, либо переименовать, допустим, дописав ему один, чтобы если что, можно было вернуть все обратно. Этот файлик отвечает за физику предметов, и как я уже говорил ранее, на кастомных картах у вас будут эти файлики, но не будет у них работать физика, а в онлайне они будут попросту Отсутствует. Ну и последний на сегодня способ это бинт на очистку карты, от выстрелов, черханя ножей, крови и тому подобному. Для того чтобы это сделать, нам нужно скопировать бинты записания, открыть CSGO, открыть консоль и вставить этот бинт в консоль. Если вдруг вы играете не на V, а SD, а на какие-то другие кнопки, просто подгоните их под себя. Я думаю, если вы додумались поменять кнопки, на которые вы ходите, вы также и додумаетесь поменять эти буквы. Теперь при нажатии на любую из этих клавиш, на которую вы забиндили очистку карты, у вас будет очищаться карта, помимо того, что будет исполняться дефолтное действие. То есть, если вы забиндили ходьбу и очистку карты на W, то при нажатии на W вы будете и идти, и будет очищаться карта. Я надеюсь, смысл уловили. Что ж, это были самые популярные и рабочие способы повышения FPS и очистки карты от мусора. Если вы хотите еще больше повысить свой FPS или очистить игру от ненужных вещей, обязательно переходите вот сюда вот по подсказочке справа сверху, либо же по ссылке в описании на целый плейлист с повышением FPS. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи.